Сейчас я кажу тебе, что я я я я Ты Чао. Чао. Чао, Все. не Видите? Чуть-чуть. Легко, где у Чё, чё, чё, чё, чё? Эй, чё Все. Yeah. Okay. Okay, Я кое-чего кое Ч ⁇ как я делаю? Ч ⁇ Сыко, котяк, я у... Сыко, котяк. Сыко, Все, все. Види, Все, 嗚希望這個哼哼哼<音><音><音><音><音><音><音>